Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем тренинге Партнерские продажи для новичков Это подробное видео для тех, кто решил использовать YouTube как источник трафика на свои партнерские ссылки Видео будет пошаговым, подробным, доступным даже для тех, кто не имеет YouTube канала Вот Сейчас у вас возможность его создать и начать использовать youtube как источник трафика сразу хочу сказать в этом видео я однобоко освещу youtube я не буду рассказывать как создавать видео и вы увидите что это и не потребуется для нашего метода трафик с youtube мы с вами будем тянуть из трех мест Первое, это с ваших комментариев, а именно это будет основная деятельность, которую вам придется делать для того, чтобы подтягивать трафик с YouTube. Но об этом я немножко рассказал в первом видео. Это первый источник, то есть комментирование топовых роликов по вашей тематике. Второй источник, переходы, которые будут делаться из поисковой выдачи YouTube на ваш канал. И если вы все доделаете по полной программе, это переходы, которые будут делать на ваш канал из поисковых выдач Яндекса и Google. То есть из поисковых систем. Трех мест на ваш YouTube канал, который мы сегодня создадим, оптимизируем, будет идти трафик. Но ну, а так как мы этот канал делаем именно для того, чтобы люди переходили по вашим партнерским ссылкам, вы посмотрите, как эта схема легко и просто работает. Ну, относительно легко и просто. Потому что на первом этапе, как при развитии любого источника трафика, вам придется поработать. Для того, чтобы метод работал, вам потребуется минимум три или четыре Google аккаунта и, соответственно, три или четыре канала, оформленных по методике, которую я вам дам на YouTube. Итак, с чего нам необходимо начать? Вам необходимо создать Google аккаунт, то есть создать почту Gmail. Вы можете в строке поиска того же самого Яндекса написать Gmail почта, перейти на главную страничку сервиса Gmail почта и нажать на кнопочку создать аккаунт. Если по каким-то причинам вы авторизованы в каком-то аккаунте, из него нужно выйти, то есть в правом уголочке нажать на значок вашего аккаунта и выбрать действие выйти. Нажимаем на создать аккаунт, вы попадаете на страничку создания Google аккаунта. Почта Gmail является ключом доступа ко всем сервисам Google. В том числе мы сразу же создаем основной канал на YouTube. Для тех, кто занимался YouTube или в теме YouTube прекрасно знает, что на одном аккаунте, на одной как бы, почте Gmail вы можете создать до 100 каналов. Но ну, а мы с вами создадим три или 4 аккаунты Google и автоматически на них будут для нас созданы по одному основному каналу. Для нашей работы, для нашей специфики этого будет предостаточно. Так, друзья, вообще-то для ленивых Google аккаунты вы можете купить. Опять же, в том же поиске Яндекс напишите купить Google аккаунта и вам выдастся громадный список сайтов, где покупаются аккаунты, в том числе и Google. Но если вы никогда раньше не создавали со своего компьютера, то я вам все-таки рекомендую получить опыт в создании Google Аккаунта. Этого несложно, это вам однозначно пригодится. Но если вы уже создавали со своего компьютера Google Аккаунты, тем более если ваши каналы, созданные с вашего компьютера уже банились за спам деятельность либо за нарушение правил ютуба друзья вам придется использовать какие то средства маскировки лучший способ это включить vpn доступ сервис хайдми я о нем уже очень много говорил ссылка на этот сервис практически под любым роликом на моем канале об этом сервисе у меня на канале есть подробное видео. Я его тоже приложу в дополнительных материалах к этому уроку. Смотрите, это самый простой и самый активный способ спрятать ваш реальный IP и создать какой-то новый канал, либо выполнять какие-то другие действия в сети. И еще одна рекомендация при создании Google аккаунтов. Так как мы с вами будем создавать несколько Google аккаунтов, я вам сразу рекомендую на ваш компьютер установить несколько браузеров. Это самый простой вариант, доступный каждому. То есть, вот у меня на компьютере установлено три а, браузера: Iron, Mozilla и Яндекс Браузер. Можете установить несколько версий портабельных одного и того же браузера, ну, например, любимого Ironа. Опять же, ссылку на этот браузер, на скачивание этого браузера, я дам. Создайте ярлычки для каждой версии портабельной. Ярлычки назовите по имени тех аккаунтов, которыми вы в них будете пользоваться. И используйте каждую, каждый браузер или каждую копию портабельной версии браузера для того, чтобы работать одним аккаунтом. Вот рекомендация, с которой вы однозначно встретитесь в сети, что можно использовать один браузер, просто когда вы заходите новым. Аккаунтом нужно очищать историю старого аккаунта, чистить кэш, чистить куки и так далее. Это очень неудачное решение, решение, которое приводит к следующему: когда вы заходите новым аккаунтом, у которого все почищено, нет никакой истории, то есть как будто этот аккаунт рождается заново, и это неестественно. Поэтому либо несколько версий браузеров, либо несколько копий портабельных версий. Либо, если вы разобрались с видеоуроком, в котором я рассказывал, как создавать несколько профилей в Mozilla, создайте несколько профилей в Mozilla и в каждом профиле работайте своим Google аккаунтом. Это лучшее решение и избавит вас от этих постоянных перещелкиваний, от этих очисток кэша. Это все рекомендации. Возможно, кому-то они покажутся и с лишним, но если мы говорим о какой-то массовости, о каких-то массовых действиях, а для того, чтобы привлечь трафик, нужно его привлекать именно массово, сразу начинаете вот втягиваться во все эти тонкости и приемчики работ. Итак, начинаем создавать Google аккаунт. Для этого вам в идеале потребуется телефон с чистым номером, то есть на который раньше не регистрировались Google аккаунты. Либо, если у вас уже все телефоны заняты, вы можете использовать сервис виртуальных телефонов. Вот я рекомендую смс-рех. Опять же, по этому сервису у меня есть подробное видео. Ссылку на это видео я приложу в дополнительных материалах. Так как мы с вами будем работать в социальной сети. То я вам рекомендую создавать аккаунт каким-то человеческим именем и лучше с женским. Потому что сразу же у нас будет создан основной канал, мы не будем на это тратить лишнее время. В социальных сетях все-таки люди любят общаться с людьми. То есть, когда ваше видео комментирует человек, вам более приятно ответить этому человеку, особенно если это человек-женщина либо из какой-то приятной аватаркой. Поэтому не рекомендую называть ваши google аккаунты какими-то специфическими именами хотя смысл конечно в этом есть потому что google аккаунт это автоматический канал а канал у нас как и видео индексируется то есть ищется поэтому лучше конечно бы для того чтобы сразу начать привлекать людей из поисковой выдачи того же самого YouTube, называть ваши google аккаунты или ваши каналы каким-то ключевым запросам а, как вы решите это уже лично ваше дело я всегда google аккаунты называю человеческими именами а трафик из поисковой выдачи привлекаю Оптимизируя каналы под запросы. Как я это делаю, я вам покажу. Итак, сейчас я заполню этот бланк. Нажму на паузу, чтобы не тратить время. Здесь ничего сложного нет. Итак, я заполнил данные по регистрации Google аккаунта, назвал свой аккаунт Елена Стройнова, потому что я. Двигаю продукты по здоровью. Вот придумал имя этому аккаунту, так и назвал Елена Стройнова. Придумал пароль. Естественно, сразу все эти данные сохранил в текстовом документе, что и вам рекомендую делать. Также в текстовом документе сохранил номер телефона, на который зарегистрирован данный аккаунт. Потому что на один телефон вы можете регистрировать в год несколько каналов. Значит, соглашаюсь с условиями использования. И нажимаю на кнопочку «Далее». Все. Обратите внимание, сразу же меня поздравили с тем, что я создал новый адрес электронной почты. Можно сразу же сохранить этот пароль. Вот, и вы можете переходить к сервисам. Значит, можете нажать вот на список приложений и сразу перейти на YouTube. Значит, наш аккаунт создан. Теперь вам в него нужно на YouTube войти. Нажимаем кнопочку «Войти». Если вы нажмете на менюшку в левом углу, выберите «Мой канал», вы попадаете на канал Елена Стройнова. Все, что вам осталось сделать сейчас, это нажать на создание канала. Хотя вы могли бы немножко поменять его имя сразу же, но я этого делать не стал. Все, канал создан. Но, как видите, канал у нас, мягко говоря, не оформлен. То есть, если вы начнете... Комментировать топовые ролики вот с такого неоформленного канала, у которого даже нет аватар. Я говорил, что комментировать желательно без использования каких-то ссылок. Лучше писать какие-то осмысленные, интересные комментарии, чтобы люди переходили на ваш канал и уже здесь переходили по тем ссылкам которые вы на своем канале спокойненько разместите Но ну, а если начать сразу же комментировать вот с такого канала смысл ваших действий будет не как во первых ваши комментарии будут смотреться вот с такого неоформленного канала даже без аватарки грустно да? а те, кто даже перейдет заинтересуется вашим комментарием вот на такой вот канал он вообще не поймет зачем и ради чего это сделано и сразу поймет что это какой-то фейковый аккаунт значит наша сейчас Задача оформить этот канал и сделать его оптимизированным для того чтобы сюда люди заходили не только от ваших комментариев, а из поисковых выдачи. И самое главное разместить наши партнерские ссылки. С чего начинаем? Начинаем с аватарки. Так как у меня канал наживает, называется женским именем, я специально это сделал, мне необходимо найти красивую картинку приятной женщины. Главное, чтобы это было что-то такое неразуратное и желательно как-то связанное с вашей тематикой. У меня тематика похудения, поэтому я ищу какую-то стройную девушку, занимающуюся фитнесом, например. Где это искать? Яндекс картинки вам в помощь. Переходим на Яндекс, выбираем картинки и пишем что-нибудь. Девушки, фитнес. Значит, вы должны понимать, что ваша картинка сразу же станет картинкой в социальной сети Google+. Поэтому нам нужно искать что-то такое классное, приятное, позитивное. Ну, например, вот такое. Но так как не все хотят заниматься фитнесом, но все хотят быть стройными, возьмем вот такую вот девушку и сохраняем в папку загрузки, например. Все. Возвращаемся на наш канал, щелкаем на изображение ручки на аватарке, нажимаем на кнопочку «Изменить», Интерфейс Google Плюс принципиально изменился после того, когда я последний раз оформлял канал. Нажимаем на загрузить фото и выбираем нашу Елену Стройного. Так как фото у меня достаточно большое, я могу его кадрировать, что и вам рекомендую сделать. Ну вот так вот. Вот, вот такая у меня Елена Стройного. Нажимаем готово. Конечно, социальная сеть Google Plus это еще одна из возможностей тянуть трафик и вам сразу же автоматически создается профиль социальной сети Google Plus. Но об этом видео я рассказывать не буду. Кому интересно, как работать в Google плюсе этому будет посвящен отдельный курс, который будет у нас лежать в тренинговом центре. Сейчас нам необходимо только загрузить аватар. Но ну, если у вас есть возможности, можете какие-то основные данные о себе сразу же и прописать. Все аватарка загружена мы возвращаемся на наш youtube канал опять же нажимаем мой канал вот то что произошло у меня возможно будет и у вас вот я сейчас я сижу на Wi-Fi, вот у меня тут специфический провайдер у которого очень долго обновляется кэш поэтому аватарка появится и она уже есть но в этой сессии мы возможно ее не увидим это видео я буду записывать достаточно долго и, скорее всего, эта картиночка у нас появится. Значит, аватарка готова. Это первый шаг. Далее, нам необходимо сделать шапку нашего канала. Значит, в качестве шапки вы тоже можете использовать какую-то красивую картинку, относящуюся к вашей тематике, но... Наша задача, чтобы люди, которые зашли на ваш YouTube канал, они не просто там чем-то полюбовались красивыми девушками, красивым фоном, а чтобы люди выполнили конкретное действие. А наше нужное нам действие это переход по вашей партнерской ссылке. В шапке канала мы можем разместить с вами кнопочки на социальные сети и кнопочки перехода по вашей партнерской ссылке, так называемая пользовательская кнопка. Поэтому ваша шапка должна быть не просто красивой, ваша шапка должна стимулировать людей к какому-то действию, то есть нажимать на кнопку перехода. Поэтому очень хорошо работают не просто красивые шапки, а шапки, в которых есть приказ, то есть действие нажми сюда или получи это нажав сюда. Что вы напишите в шапке своего канала, все зависит от вашей креативности, но еще раз повторюсь, какой-то приказ какому-то действию идеально работает в шапке вашего канала. Значит, для того, чтобы вам легче оформить шапку вашего канала и, э, и наши будущие, в кавычках их назовем видео, я вам дал несколько вариантов оформления. Для того, чтобы с ними работать, вам необходимо на компьютер установить Photoshop пожалуйста не пугайтесь вам вообще от фотошопа ничего там не потребуется от вас потребуется только одно это работать с текстовым редактором ну, думаю это вы все уже умеете делать вот у меня уже Photoshop установлен я скачал оформление каналов и шапок ссылку на этот архив вы тоже найдете в дополнительных материалах к этому видео и отдельное видео как работать с этими шаблончиками. Но я вам покажу и вы поймете, что ничего сложного нет. То есть вы скачали архив и разархивировали его. У меня этот архив лежит на диске D. Называется он Бонусы. Точно так же будет называться он у вас. Вот это видео, как работать с этими шаблонами. Но и сами шаблоны. Установите себе на компьютер Photoshop. Из меню Photoshop а файл выберите действие открыть. И выберите какой-то интересующий, нравящийся вам шаблон. Вот У меня шаблоны связаны с похудением, поэтому я и выбираю что-то вот такое, похожее на похудение. Я выбрал такой вот второй шаблон. Нажимаю на кнопочку открыть, и он загружается в ваш редактор. Вам необходимо просто поменять текст. Ничего другого можете не менять, если знаний вашего фотошопа не хватает. Значит, нажимаем на треугольничек, открываем список слоев. Вот первый слой – это слоган вашего канала. Вот то, что у меня написано белым. Меняем этот слоган, щелкаем на этот слой. Выбираем текст, то есть работаю с текстом. Это буковка «Т». И щелкаем строчку, где написано слоган канала. Удаляем это название, используя клавишу Backspace, И пишем, ну, например… Худеем, худеем, без диет. Все. Щелкаем на первую кнопочку инструмент перемещения и, прижав левую клавишу мышки, позиционируем то, что мы написали. Выбираем название канала. Опять же, нажимаем на текст. Щелкаем в строку, где написано название канала. Если вы обратили внимание, слой был помечен восклицательным знаком, значит у меня на компьютере нет такого шрифта. Как подгружать шрифты, есть отдельное видео, тоже будет в дополнительных материалах, но можно по-простому все сделать. Например, худеем, худеем. И, как я вам говорил, призыв. Призыв у нас находится в отдельном слое. Вот Подписывайтесь на новые видео, видите, здесь написано. Опять же, щелкаем на этот слой, щелкаем на текст позиционируемся мне говорят что такого шрифта нет но ничего страшного удаляем и пишу призыв он как раз у меня будет то есть в той строке где у меня будут располагаться ссылочки я пишу все о или все для похудения вот и вот так вот примитивно сделаю стрелочку видите ну, это, конечно, самый простой способ. Можно что-то было бы даже и подрисовать, но я ограничусь вот таким вот по простоте указанием. Все для похудения. Что мне осталось сделать? Нажать на пунктик «Файл», выбрать «Сохранить как». Вот, выбрать формат сохранения, это JPEG. Придумать название для этого шаблона и нажать на кнопочку «Сохранить». Все, сохраняем. Моя измененная шапка сохранена. Теперь нажимаю на кнопочку Добавить оформление канала, файл на компьютере. Я запомнил, куда я его сохранил. Сохранился у меня также на диске D в бонусы. И вот шаблон, который я правил. Он второй: вот она, моя шапочка измененная. Выбираю, нажимаю открыть. Все эти шапки, они уже оптимизированы под YouTube канал. То есть, здесь кадрировать ничего не надо. Все же сделано точно под канал. Нажимаю просто выбрать. Все. Ну вот, видите, шапка у меня сразу же обновилась. А аватарка из Google Plus придет с запозданием. Не пугайтесь, все нормально. Теперь у нас есть аватарка, у нас есть шапка. Что мы делаем дальше? Мы должны разместить наши ссылочки. Мы нажимаем ручечку в правом верхнем углу шапки своего канала и выбираю действие "изменить ссылки". В шапке канала вы можете разместить несколько ссылок. Значит, нам потребуется разместить э, хотя бы две ссылки. То есть первая это пользовательская ссылка, а вторая это ссылка на вашу социальную сеть, хотя бы на одну где вы находитесь наиболее часто, для того, чтобы, например, заинтересованные люди с вами связались. Значит, пользовательская ссылка может быть прям вашей реферальной ссылкой, но так как мы с вами уже, используя сервис 2 домен сделали перенаправление, сделали домен, я буду указывать просто ссылку на этот домен, который в моем случае ведет вот на такую вот витрину. То есть я беру эту ссылочку, нажимаю на добавить, размещаю ссылку на свой сайт и придумываю название вот здесь вы можете написать что-то такое интересное либо там худеем или все о диетах или какой-то подарок для вас или например как я напишу без без диет вот так это первая ссылка вторую ссылку вы можете разместить на свою социальную сеть ну например вк и нажать готово все я сделал две ссылки. Одна, пользовательская, где вы можете написать какое-то название. А вторая, это ссылка социальной сети, которая будет представлена у меня в шапке просто значком социальной сети. Ну, давайте посмотрим. Видите, пользовательская ссылка без диет и значок социальной сети. Если я сейчас нажму без диета, видите, у меня прям вот ссылочка указывает на эту кнопочку туда, куда нужно. Я с вами попаду на свой продающий сайт. Я сейчас закрою то, что мне уже не потребуется. Не люблю, когда открыто много вкладок. Итак, друзья, смотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами, ну, уже оформили практически канал. То есть мы сделали красивую шапку, мы сделали две ссылки, одна из них наша партнерская, которая ведет на наш продажник. И ссылка в социальной сети для того, чтобы люди могли с вами связаться. Конечно, вот эта вот строчка, она мне немножко их прикрыла, но здесь вот можно было бы поварировать светом цветом в фотошопе. Но каждый из вас уже сделает это под себя. Итак, вот уже с такого канала можно начинать комментировать. И когда люди будут заходить вот на такой канал, они уже будут что-то более-менее приятное для глаза видеть. Но наша партнерская ссылка размещена всего лишь в одном месте. Это крайне мало. Нам нужно ее раскидать на главной страничке канала хотя бы еще в двух-трех местах. что Если здесь люди не нажмут, то нажмут где-то в другом месте. Сейчас мы с вами начнем оформлять нашу главную страницу. Оформление главной страницы оно связано с размещением на этой страничке видео. Но, как я вам уже и говорил, мы с вами не будем создавать видео. Мы с вами обойдемся более простым способом. Мы с вами будем создавать так называемые прямые трансляции. Что для этого нужно сделать? Входим в творческую студию нашего канала, убираем раздел канал и в первое, что мы делаем, мы этот канал подтверждаем, то есть нажимаю на кнопочку подтвердить, выбираю ТСМС и пишу свой номер телефона, на который я буду подтверждать. Опять же. Можете использовать реальный номер. Можете использовать виртуальный номер сервиса, который я вам дал. Это sms рех Я использую реальный телефон. Нажму «Отправить». И жду кода от Google. Должно прийти текстовое сообщение. Вот телефон квакнул. Пришла SMS-ка. Приходит достаточно быстро. Вбиваю код подтверждения. Нажимаю «Отправить». Все. Мой Канал подтвержден. Для чего это я сделал? Для того, чтобы включить нужные мне опции. А нужная мне опция это включить прямые трансляции. Принимаю. Вот все свои вебинары я веду именно через прямые трансляции. И сейчас вы посмотрите, как их легко и просто создавать. Выбираю прямая трансляция. Выбираю все трансляции. И нажимаю создать прямую трансляцию. Попадаем на страничке создания прямой трансляции. Обратите внимание, вот наша аватарка, которую мы сделали для нашего профиля, она загрузилась. Просто на главной страничке еще не отображается. Значит, придумываем название для вашей первой прямой трансляции. Пока его можете назвать по названию своего, например, товара, либо как-то связано с названием вашей ниши. Я его так и назову «Худеем без диет». Худеем без диет. Название моей прямой трансляции первой. Говорим, что эта трансляция начинается даже не сегодня, даже не в этом году, а, например, через год. И, например, вот 15 января 2016 года. В описании вашей прямой трансляции вы, естественно, вставляете ссылку на свой партнерский сайт. Это ваше, ваш канал. Здесь вы можете размещать все, что угодно. Напишу все о похудении. Ну, конечно, пишем без ошибок. Больше ничего здесь не пишите. Для того, чтобы все, что видел пользователь, это вашу ссылку кликабельную. Ни о каких ключах, тегах мы пока говорить не будем. Обратите внимание, тип трансляции вы можете выбрать через Hangout, как я это все время делаю. Но нам нужна будет особая трансляция. Для чего? Для того, чтобы мы могли красиво оформить а, нашу трансляцию, чтобы она у нас была тоже с картиночкой. Все, нажимаем ⁇ Создать мероприятие ⁇ Попадаем на страничку ради которой мы с вами и выбрали специальный кодек. Вот на этой страничке вы можете, вместо вот такой серой невзрачной картиночки для вашего видео, вы можете сделать что-то красивое, опять же с каким-то призывом к действию. Для этого вам потребуется тот же самый Photoshop, но мы с вами откроем теперь не оформление канала, а оформление видео. Это второй файл в папочке. Они очень Похоже по стилю, видите? И здесь вам нужно сделать то же самое. Написать какой-то призыв, то есть название вашего видеоролика. Выбираю текст и напишу, и напишу все. А вот в этой строке напишу. Конечно, шрифты нужно установить, чтобы все было красиво. Все, о, все для вас. Опять же нажму на первый инструмент и спозиционирую точно. Где у меня написано название вашего канала, выберу. Опять же, нажму на текст. И напишу, что ссылка в описании. Такой призыв. Или, например, нажми на ссылку. Нажми на ссылку. Все. Все для вас. Нажми на ссылку. Опять же, файл сохранить как. Или сохранить для веб-устройств. Но это не принципиально. Сохранить как. Выбираю jpeg. В ту же самую папку назову также назову: нажму ОК. Возвращаюсь на свой канал, обзор и выбираю вот такой вот значок для видео. Все, жму сохранить изменения. Нужно указать максимальный битрейт. Это для нас не важно, мы не будем ничего транслировать. Все, трансляция сохранена. Для чего мы сделали эту трансляцию? Сделали только для того, чтобы оформить главную страничку своего канала. Видите, у нас появилось сразу же на главной страничке вот такое вот видео. Но мы сделаем его более красивым. Мы включим на своем канале навигацию. То есть я для этого нажимаю на, опять же, изображение карандашика, но уже под шапкой своего канала, над кнопкой подписаться и выбираю настройки навигации. Включаю настройки навигации, сохраняю. И сейчас у меня канал примет другой вид. То есть, во-первых, сейчас для... на канале я смогу сделать так называемый трейлер. То есть любое видео на канале будет главным трейлером. И каждый новый подписчик, который зайдет на ваш канал, а как я уже говорил, они будут заходить из трех мест после комментариев, из поисковой выдачи YouTube, из поисковой выдачи систем Яндекс и Google, они будут видеть ваш трейлер. Но видео-то у нас нет, но у нас есть красиво оформленная трансляция. Она у нас и будет нашим Нашим трейлером. Выбираю раздел для новых зрителей то есть, как мой канал будут видеть новые зрители. И нажимаю на кнопочку трейлер канала. Значит, мое видео по каким-то причинам не отображается еще в этом списке, но ничего страшного, мы сейчас в любом случае его выдернем, возвращаемся в творческую студию, выбираем наши прямые трансляции. Выбираем все трансляции. Вот она, наша трансляция. Нажимаем на название этой трансляции и выдергиваем ее адрес, то есть копируем адрес этой трансляции. То есть если он не хочет по-хорошему, мы сделаем как всегда. Опять же возвращаемся на ваш канал, выбираем для новых зрителей трейлер канала. И вот в этой вот строчке мы вставляем адрес нашей трансляции. Нажимаем сохранить. Видите? Ну вот так вот через одно место, не связанное с головой. Но почему? Потому что это все-таки еще не видео, и поэтому YouTube его не видит. У трансляции есть адрес, и мы спокойненько по адресу размещаем и делаем нашим трейлером. Посмотрите теперь, как это будет работать. То есть люди, которые будут заходить на ваш канал, во-первых, они уже будут видеть нормальную, красивую шапочку. Они будут видеть призыв, похудении, и ссылочку. Но этим не будет заканчиваться. Все новые люди, а именно новые люди к вам будут заходить на такой канал, они еще будут видеть трейлер, где тоже есть красивая картиночка, и здесь будет призыв нажми на ссылку, а вот она наша ссылка. Итак, друзья, если вы оформили свой канал вот даже до такого уровня, вы на этом можете остановиться и уже спокойно заниматься комментированием топовых роликов по вашей тематике. Вот этого уже хватит для того, чтобы привлекать внимание своего канала к своему каналу и благодаря двум возможностям перейти по вашим партнерским ссылкам, гнать трафик на свой продающий сайт, комментируя топовые ролики по вашей тематике. Вот чем хорош чем хорош YouTube? Дело в том, что вы вначале работаете на YouTube, а потом YouTube работает активно на вас. У этой же методики вы оформляете еще два или три аналогичных канала. Значит, с какой целью нам потребуется еще два или три канала для комментирования? Тут все очень просто, так как мы будем с вами комментировать топовые ролики по нашим запросам, то есть которые находятся Отлично. на первых страничках. YouTube, который набирает много просмотров, видите, вот этот ролик посмотрела почти миллион человек. И очень много людей из этого миллиона смотрели, что же тут пишут в комментариях. Потому что всем интересно мнение других. Вот для того, чтобы ваши комментарии были первыми, вам необходимо, чтобы ваши комментарии набирали вот эти лайки и на эти комментарии отвечали. Вот, конечно, ролик вот такого уровня комментировать, ну, наверное, бессмысленно. Почему? Потому что ваши комментарии редко когда доберутся до, до верха, то есть не будут в списке первых, потому что обратите внимание: первый комментарий про или 41 человек, второй 34, затем 7, затем 5, 5, 6. Но тут идет активное обсуждение. А вот если бы под видео был только вот один вот такого уровня комментарий, вот с этого бы все начиналось, и этот комментарий был бы первым, вы, имея 4 или более аккаунтов, спокойно бы этот комментарий приопустили. То есть свой бы комментарий вылили, вывели наверх. Есть очень простая и эффективная техника. Она заключается в следующем. Вы с первого аккаунта пишите комментарий, затем через несколько часов заходите на это же самое видео с другого аккаунта, Лайкайте свой комментарий и отвечаете на свой же комментарий который вы до этого написали с другого аккаунта. Далее, через несколько часов опять же заходите на это видео с другого аккаунта и опять же лайкайте свой первый комментарий и отвечайте на комментарий первого аккаунта и возможно еще отвечайте на комментарий второго аккаунта и так далее. То есть вначале вы проходите первую страничку по своему запросу, ну, например, в моем случае похудение, и комментируете с одного аккаунта, затем через несколько часов проходите по этой же страничке, по этому же запросу с другого аккаунта и лайкаете и отвечаете на комментарии первого аккаунта. И вот эту вот цепочку повторяете несколько раз. Идеальный вариант, чтобы эту цепочку вы замкнули, чтобы еще раз прошлись по этой же страничке с первого своего аккаунта и ответили всем, кто вас комментировал. Почему мы это делаем? Для того чтобы создавалось ощущение, что идет диалог. Конечно, такие вещи можно делать только в той нише, в которой вы разбираетесь. Причем можно провоцировать людей. То есть в первый комментарий писать такой нейтральный, в других аккаунтах себя как бы провоцировать, а уже отвечать всем людям. Следующим образом, что да и блин, вся информация по этой теме есть на моем канале. Я там кучу полезного выкладываю постоянно. То есть достали вы своими тупыми вопросами. То есть люди, которые будут читать переписку, а поверьте, многие ее читают, увидев вот такой ваш ответ, скорее всего, перейдут на ваш канал. А что встретит их на вашем канале? А вот такое вот оформление, все для похудения тут, жми на ссылку здесь. И люди будут нажимать. Вот это вроде бы такая простая схема. Кому-то она покажется элементарной и очень простой. Но она реально работает. Но чтобы эта схема работала, вам необходимо ну, много работать. То есть да, тут не потребуют от вас никаких денежных вложений, но от вас потребуется, например, каждый день в течение месяца, используя 3-4, а может быть больше аккаунтов, комментировать топовые ролики. И вы увидите, как через какое-то время, скорее всего через несколько недель, начнут переходы по вашей партнерской ссылке идти с ютуба. Причем, чем хорош YouTube, что все эти комментарии они никуда не деваются, они так и лежат под этими роликами, а люди продолжают их смотреть, приходят новые люди и идут по этой уже проторенной дорожке, которую вы для них же и сделали. Поэтому, чем больше роликов вы прокомментируете, чем больше у вас будет каналов, оптимизированных, тем больше трафика у вас пойдет с YouTube. Вначале он будет у вас очень маленьким. Это нормально. Но если вы не будете опускать руки и использовать YouTube именно как источник трафика, людей будет все больше, больше и больше. То есть у вас все это будет нарастать, как такой снежный ком. Но для того, чтобы люди шли не только от ваших комментариев, а шли из поисковой выдачи, чтобы на ваш канал люди переходили, набирая то же самое слово «похудение» в строке поиска YouTube, ваш канал должен не просто красиво быть оформлен, а он должен быть оптимизирован. А для того, чтобы еще люди заходили на ваш канал из поисковых выдачи Яндекс или Google, его еще нужно оптимизировать под роботы поисковые. Вот именно об этом я буду рассказывать в следующей части этого видео, потому что и так первая часть получилась почти часовая. Кому интересно, смотрите и тяните трафик Ютуба. Я думаю, что у людей, у которых не было YouTube канала которые вот и так создадут и когда вы увидите, что трафик пойдет, вам понравится использовать YouTube и вместо вот этих вот, ну, извините за выражение, тупых прямых трансляций вы за пять минут будете в той же самой Camtasia Studio создавать слайд-шоу, которые делаются ну, очень просто. У вас потребуется несколько минут на создание слайд-шоу. Это будет нормальное видео, которое у вас будет набирать просмотры. Вот. Все уже станет значительно интереснее. Если вы еще в этом слайд-шоу голосом проговорите, свои ключевые запросы, ваше видео будет еще лучше продвигаться и еще больше набирать запрос. Если вы хотите узнать, как оптимизировать ваши каналы под поисковые запросы, смотрите вторую часть этого видео, которая будет, ну, с моей точки, достаточно несложно. Постараюсь опять же все рассказать по-простому. Не прощаюсь. До свидания.